Да две свиньи короче. Да да да две свиньи. Тревор то вообще. Белая свинья. ты какая поганая свинья просто. Поганая свинья. Юп юп юп. Прибежал. да В смысле? Любитель, короче да? окей окей. Да откуда ты взялся? Я только что посмотрел, что тебя нет. Что это блин? За распятый мент? у меня трутся в заднице, но я думаю можно врезаться. Только вот такого не надо делать. Да смысл да ладно. И машина не едет. Ты свидишь? ты смотришь, что машина-то едет. Не едет. О, пятое место. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами внезапно, мы с вами продолжаем, короче, грабить, э, грабить, убивать, криминалить и фейлить, короче, в GTA 5. Да, я тут, короче, ну, так, оружие убираем. Э, хотелось записать, значит, резидент. Э, Сири президента, но чё то как-то я не готов пока возвращаться в эти самые пещеры. Короче, в самые. Так, а че я здесь выбежал? В эти пещеры, в эти. Так, погоди, а что у нас тут? Едем. К выполнять задание. Вот. А... На пятнахе. Вот, возвращаться в пещеры, короче, что-то бегать -то по тупикам, по этим тупить, короче. И решил записать GTA. Решил записать GTA. И я думаю через день, может на следующий день, короче, я завтра выпущу резидент, может через день, короче. Ну, в любом случае мы вернемся туда. Вернемся туда. Пока, короче, GTA. Короче, не о а резиденте нас сегодня, на сегодня АГТ. Так, а, погоди, стоп а, Где у меня? Где у меня шляпа, мистер шляпа, мистер шляпа? А вот, вот оно, вот оно, мистер шляпа, мистер шляпу я нашел тебя. Все, вот так хорошо, вот так отлично. Мистер Шляпа, так, мы едем, угу, мы едем, короче, пивом, все отлично. Ну и поезд, как обычно, не вовремя, не вовремя у нас поезд, поехали. Короче, значит, мы ограбили корабль Мэ Мэри, Мэ Мэри Узер, и все было зря, все было зря, прибежал Лестер с голой жопой, короче, и... Сказал, что нахер вы это сделали И это все правительственное За вами будет охота Через неделю вы умрете, короче, и т.д. и т.п. Зассал И заставил, короче, увезти обратно груз Ну, не заставил, а сам лично поехал с этим С Флойдом, да, по-моему а Поехал лично сам с голой жопой отвозить Груз обратно. Вот. Так что весь план, короче, все, что планировал Тревор, было зря. Так, в смысле? No, Блин, пятнаху носит вообще жестко. А -а так. Мы почти прибыли. При почти прибыли на место. Было обидно, короче. Было очень обидно, то что. Мы с вами. Мы с вами. Не заработали <по kom Dynamic> денег на этом ограблении. Так, ладно. Значит, работаем. Мы снова рискуем жизнью, чтобы ограбить каких-то гребаных убийц из правительства. Ага, -а -а -а. так. Ладно, привет. Слушай, план <пь anytime> <Gian> so такой. Так, Тревор, да. Ты должен дежурить здесь, ладно? Ты настроен. Когда подъедет бронемобиль, поедай сигнал. Ага, ладно. Я буду тут. В мусоровозе, который заблокирует дорогу. Франклин, ты в переулке на эвакуаторе. Надеюсь, они остановятся прямо перед тобой. Если это произойдет, врежем как следует. Бам. Да, черт будет, будем надеяться. Ага, после этого подрываем дверь, хватаем наличку, облигации или что-то там еще, и я везу все к Хейнсу. Как-то все это сомнительно, чувак. Но я не против, лишь бы самому не оказаться по обстрелам. Обстрел. Если что-то начнется, мы разберемся. Глядим в оба, понял? Да. Рисковать будем, мы. Так, нормально? Твою мать, чувак, это ждут тот профессионал. Хорошо, хоть что мы не клоуны. Уже плюс. Точно, маски. Чего? Ну-ка посмотрим, что тут у нас а? Настоящий профессионал Я же там Да, две свиньи, короче да, да, да. Две свиньи Тревор-то Ну, понеслась Жизнь, короче Вперед, вперед Uh, сядьте в мусоровоз. Так, мы за Майкла, да? За Майкла, да. Белая свинья. Окей. Поехали. Поехали. Блин, опять мусоровоз! перный театр, а! Опять на этом гребаном мусоровозе. Я же говорил, что я не буду ездить на мусоровозе. Нет. Все-таки на мусоровоз меня посадили. Ну если, если от него надо будет удирать, э, на нем на надо будет удирать от ментов, это будет, блин, это будет жестоко. Это будет очень жестоко. Так, Ти, я прибыл, сколько времени осталось? что там за бомжары. Ну-ка, поищем. <laughs> Маска вообще зачет. А, вижу цель, они прибудут к тебе в любой момент. А, инкассаторов грабим что ли? Так, Майк, давай. Угу. Так, давай, что там? Давай, дави на газ. Перегороди обе полосы. Заблокируй дорогу. Мы, ну, короче, разверните грузовик так, чтобы просто поставь. вот так. Я на месте, начинаю F. <связывающие> Ведь санитарные службы здесь не должны быть. Ща будет бум. <связывающие> <связывающие> Этих мудаков че-то там. Блин, я еще от первого лица, да ладно. Непривычно. Бам. Ну нихрена хрена эпично. Эпичмент, эпичмент <laughs> Там свинья подкрадывается sticky, Давай ставь в бомбе липучки okay, okay. Ладно, ладно Так, а, мне выйти из машины А, на задние двери, понятно Тех, тех вырубили, да? Тех вырубили ну, Смотри, какая поганая свинья просто <laughs> Поганая свинья Отойди от двери Взорвите Взорви дверь Бах все, выйти, лечь на землю, бегом. Мать, мои уши, я глох, ах вы, суки. Вычисти фургон, я займусь охраной. Сигнализация сработала, копы на сюда через 10 секунд, беги. Отнись, сука. Давай, я готов. Похоже, приехала целая армия. Кнопка у них точно есть, сюда едут копы, и их много. Ты, ты за теми барьерами, я буду наверху. Черт, мы отсюда не выберемся. Займем обороны, если увидим брешь, тогда и рванем. Сейчас прольется кровь. Так, а, погоди, я могу за любого, да, за него, либо за Майкла, либо за любых я могу выполнять, короче, это задание получается, да? Окей, все хорошо. Выберите любого персонажа, написано было. Блин. А ведь у этих попов, короче, ух ты! Ух ты! А, у этих попов, короче, дома семьи, да. А я тут, короче. Просто, просто поганая свинья. Так, погоди, а... Майкл. Окей. Готово. Готово. Готово. Готово. А, там еще один, вон. Я думал это, это Франклин. Ой, п! Перный театр машину взорвал. Не ожидал. Да это кто там стреляет? Это. Это Тревор там с базуки херачит? Ёб, ёб, п! Прибежал! А да, да, в смысле? А как? А как он сюда за. А как он сюда забрался? В смысле? Какого хера они тут взялись? Как? Они об объехали с другой стороны? или как а Франклин что тут э -э hey, man, right хорошо блин Франклин внизу короче а че он не отстреливался то ни хрена <реклама> так окей э <реклама> да, куда куда ты побежал? ах ты еще живой да уже мертвый ты тоже куда же Тут даже так, давай, Майкл, давай. хорошо, Майкл, Майкл. Так, аккуратно, аккуратно, надо э -э смотреть, чтобы сзади, сзади не набежали, они ж могут. Он бегут. Готов, готов. Давай, перезаряжусь. Франклин, ты там, давай, давай, держи, короче, чтобы ко мне не прибежали. А то он любитель, короче, да? Окей, okay, окей. Okay. Hey, да, my откуда my ты взялся Я только my что my посмотрел, my что тебя нет. Говнюк. Oh, oh, готов. Хорошо. Они откуда? А, вон они. Матик. Вон они где. Хорошо, я понял. что это, блин? за распятый мент. Распятый мент. Так, окей. А, черт, что че там, что там, что там? Годи, стоп. Где они? Готов. Держись. Пересиди обстрел. Пересиди обстрел. Чарванет. А ч машина взрывается, ее, моё? Так, ладно. Ну-ка, дай-ка я за Франклина ну-ка у тебя есть базука короче дай-ка в да, да смысле лови чем с ракетницей -то. это отлично бах машина О, вот это круто вот это круто вот это ништяк просто там еще одна я еще одну не взорвал машину. Так, ко мне они не заберутся, я думаю, да? Погоди. Мне тупо надо отстреливаться, отбиваться или что? Или какое-то задание есть. Куда там пошел? О, за Франклина, за Франклина. Уничтожьте подкрепление полиции. А я чем занимаюсь, эй? Готов, готов. Ты тоже готов. Готов. Вон ну, еще бегут, бегут, бегут. Даланд, сверху. Че, снайпер? Снайпер? Стопы, стопы. На крыше. А, снайпер, точно. Мам. А, они на крыше, вон тогда вот здание. Вон то вот здание на крыше. Вон то вот здание. Бах. Больше нет. Бах, нет больше никого? Снайперов больше нет. Или есть. Погоди, кто там стрельнул? Ну, как куда ты там? Бах. Останови их, заставь их. что сделать, заставить их? Поравняться? Ну же, нам нужны лазейки. На по рукам. Перезаряжает быстро. Окей. А, okay. а это это Франклин. Чуть не пристрелил Франклин тебе. Хрена себе видел он, он пригнулся от пули. Так нужна лазейка. Я что-то не понимаю. В ко, в какую лазейку? Где? не давай им спуститься. О-о-о, на крыше вижу Да ё-моё А, не вовремя Так голова хорошо лежала Готов Готов Готов Готов А сколько их? всех то мне их не перестрелять, потому что а Я думаю, они респанятся Держись. Мне какое-то надо время, что ли, продержаться или что? Эй, уберите этих парней с винтовками. Ты че... Ты... С винтовками? По смысле, с какими винтовками? Где? Я не вижу. Кто-нибудь видит с винтовками чуваков, короче? Я не вижу, нихрена. Что их. Остановить, оставь их прятаться. я не вижу я, я я вообще я реально не вижу копов винтовки там наверху ты можешь откуда стрелять вот ты где вон оно где нифига заныкался так со снайпера покончено готов да пперный театр, опять за Тревора. Ну, что вы туда-сюда-то меня будете гонять, а? Или что, не лезьте на линию огня. Есть и хрен с тобой. Че там, уничтожьте вертолет, да, в смысле? Какой нахер еще вертолет? Ты где? Где вертушка? умрешь ты <соединяем> <соединяем> это было это было круто это было сейчас круто так а, франклин окей. гол go, go. так это наш шанс выпуска сюда доставлю, доставлю бумаги фейсбак с пошел ты слышно ну ты короче поставишь right? давай ладно В мусоровоз? Да ладно, блин! Какой нахер мусоровоз? Снова? Да что, блин! Чего они пристали к этому мусоровозу? Может на эвакуаторе лучше? Эвакуатор это то интереснее машина. Ну что это? Ну что это? Как, как на нем угнать? Сейчас если будет погоня, будет вообще жестоко. А звездочка, блин, горит. Пошел ты, ты еще с мусоровозом будешь тягаться, что ли? Так, окей. А, ну все, все, вроде как удрали. В смысле? А а машина для отхода? Машина для отхода-то где? Или я сейчас за ней еду? Знак улетел просто. Да какие нафиг текстуры, ты куда улетели? Или я еду сейчас за машиной, которая для отхода. В смысле? А почему э, машину для отхода оставили там? Далеко. Ну, я ее сам, да, лично оставлял, но, блин. Они бы хотя бы сказали, что куда, где, ну где будет происходить короче ограбление я бы поставил ее поближе а что с текстурами мать их успокоились быстро быстро блин быстро блин успокоились Потому что этот мусоровоз. Блин, я, я вроде еду-то и не быстро на этом мусоровозе. На этом мусоровозе быстро невозможно ехать. А текстуры все равно мозг капошат. А все эти, эти, те э, отстреливаются, да, до сих пор? Или что? Или каждый по своим там закоулкам свалил? Так, хорошо, ну ладно, сейчас.. Щас... Этот мусоровоз даже столб не может сбить. Ну сейчас посмотрим. Действительно, да, реально машина выйдет из мусоровоза. Уничтожить, уничтожить мусоровоз. Ну ладно, допустим. Допустим. Взять транспорт для отхода. Да в смысле? Что ты там фотографируешь, а? Урод. Свидетелей надо убивать. Так, ладно. А машину для отхода я взял. Машину для отхода я взял. Теперь-то куда? Почему у меня на карте ничего не отмечено? О! Все в порядке. Да, чувак, с мусорозом я разобрался. У тебя все нормально. Отлично. Я как раз собираюсь встретиться с этим парнем. Буду держать тебя в курсе. А. Вон он и начал. Типа... Франклин будет как под прикрыть... Ну, прикрывать, короче. Майкл под прикрытием Франклина. Да ладно. Также будет прикрывать. Как и обычно Вау А поехал, смотри, смотри Поехал на своей машине, блин, я же говорил Я же, по-моему, в прошлой серии, я же говорил Почему не взять свою машину лично А потом, типа, подумали, то что будет, короче Да куда ты? Что творишь-то, дебило? А? Ты видал, что он створил? Я, я прилип к нему ты видел, что он сделал? Вот. Ä, потом подумали то, что могут пробить по базе чья машина. в смысле куда? туда Чья машина, короче, и выследить. Майкл все равно поехал на своей. Что там за виндизи? У меня посылка для Дэвида Уэста. посылка для мистера Уэстона? Ну, давай. <laughs> Реально, Вин Дизир. <laughs> yeah, <and I'm laughs> да, и я тебе говорю, know, что мне плевать. <laughs> go, вот go. так, вот <laughs> так. Пока-пока, Гондон. Девин Уэстон. А я тебя помню. Детектив на полставке. Выкладывай деньги с умом Эй, постой, постой, это еще не все, братан, у меня для тебя дело. Пять супер тачек, дорогущих тачек, жирный куш, бро. Супер. Я знаю, кому это точно нужно. Я саду тебя с пацаном Не, мне не нужен какой-то не нужен. Ты, твоя команда профессионала. А мне плевать, что тебе нужно. Хреносос. Я сообщу ему, что тебя заинтересовало. Похоже, насчет тебя просчитался. А что тут просчитать? Скажи, тебе футбол нравится? У меня есть доля в одном спортивном проекте. Тебе рынок нравится? Могу проучить тебя управлять, там что-то только скажи. Мне нравится сидеть на диване и смотреть старые фильмы. Ну вот. Хочешь сведу тебя с Соломоном Ричардсом? Гонишь. С Соломон Ричардсон? Кинопродюсером? Он решил отойти от дела, а я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним, как только ты Ну Ладно Надо же, Соломон Ричардс Майкла опять, наверное, обвели вокруг пальца Счастливого, мальчики Опять, наверное, обвели вокруг пальца Окей Выполнена, близ игра. По-любому, ему что то короче, Майклу нассали в уши опять. Hey, up, чё как, hey, Майкл? Man. Привет, чувак, Listen, у меня у для тебя перспективное предложение. Один знакомый Дэйва. Знакомый агент ФРБ? Ты что, шутишь? куха, парень работает сам на Very себя. Well. Набит баблом под Could завязку. Можно сорвать большой куш. Может, встретишься с ним, посмотришь? Ну uh, uh, uh, mm, uh, ладно, yeah, yeah, поглядим. Мы, Мы с Тревором Тревор. тоже участвуем Я серьезно, это хороший шанс заработать бабла Такое Real встречается редко Блин, попахивает, попахивает просто говнецом это все. Просто попахивает тухлым, тухлым говнецом Окей а, Давай взглянем Два задания у Майкла, два задания у Франклина И одно задание у Тревора Что у нас там по Тревору? Есть что то так Тревор не сильно, как бы, в принципе, фигурировал в этом задании, да? А, нет. Ну, столько со снайперской стреляли, а так вас не напряжет немного убивать громкость телевизора. телевизоре. Так, ладно. Одно задание... А, ну это получается одно задание на всех, да? Окей. А, это кто? Соломон Допустим А это у нас Д Дэвин А Моли. Ваша встреча с Дэвином Уостоном На его новом проекте в Вальте на Пауэр Стрит подтверждена Пожалуйста не опаздывайте И будьте готовы немедленно приступить к работе Uh, хорошо, моли. Ч <свеч> за моли, откуда здесь? Молли какая-то взялась. <свеч> Ладно. А чё? а смысл мне туда идти наверх? Смысла нет, да? Так! А знаешь что? Знаешь, что? Я думаю, пора, пора бы, наверное, уже тревору поменять имидж. Э, поменять. Там, что? А, муниция поступила в продажу, там что-то. Наверное, маски свинюшек. <coughs> Или комбинезоны. А, штурмовой дробовик. Угу. Хорошо. Так, я думаю, <coughs> Майклу. Ой, Майклу, Тревору надо что-то поменять в своей жизни. И мы это сделаем. Так, шеф. Погоди. Доступен новый синбанда для ограбления. Шеф. Что за шеф? Босс, я знаю, сейчас мы не варим, но я подумал о том отбитом налете стеков на лаву. Может, ты теперь будешь меня брать с собой на дела, шеф? Погоди, а что за шеф? Что-то я забыл, кто такой шеф. Ладно, а... -а, -а так. Постригательная. Постригательная. Я думаю, сменить, короче, имидж. что а он уже достал ходить, короче, оброшен. Все вроде... Uh, немного поменялись <coughs> своим имиджем Майкл, допустим. Ну, Франклина мы не стали, да, менять. Ну, у, Франклин, у Франклина хороший дом появился. Вот, так что ему не надо. Uh... Тревору надо. Сейчас мы что-нибудь замутим. Постриги, давай меня. А, Давай постриги меня, короче. Прическа. Удри. Давай пускай будет такая. Стандартная. Да, наверное. Потому что она ноль стоит. Вот, ну, типа нормально, типа того. Вот. Вот такое. А бороды, я не знаю. Усы. Нет. А пускай будет кожей. Пускай будет вот так. А чё нет-то? Нормально, да? Помолодел лет на 30 сразу. Сразу лет на 30 стал молодой. Хорошо. Теперь надо приодеться. Приодеться немножко. Где у нас там? Футболки, майки, штанцы, брючки. Вот, вот здесь Уйди с дороги, мотопед. Так. Сейчас, короче, пом... ну, переоденемся. Да, и... и... И, и, и, и, и. Посмотрим, какие задания, короче, есть у Франклина. Там вроде два задания есть у него. Вот. Ну, одно задание получается вот это вот D. А второе я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое, короче. Я думал, вас выселили, короче. Так, окей. Что у нас по футболкам? По футболкам... И что-нибудь интересное-то вообще? А эти есть готовые-то? У, Лупы. Или как их там называют? О, а чё нет-то? Смотри такой. Listen, такой кофейный у нас есть костюм. А чё, а чё нет-то? Вот смотри, такой норм нормальный костюм. Кул, oh. cool, видишь, cool, видишь? Девка говорит кул. Cool. Как я тебе, а? Как я тебе, а? Как я тебе, а? Как я тебе, а? С одного ракурса, с другого. Посмотри, а? Как тебе? Э? А? А? Как тебе? Э? Лейтс. Лейтс. Так. Франклин. Франклин. Давай посмотрим на Франклина. Там вроде есть гонки у него. Можно прокатиться по гонкам. Они вроде ночные, как раз сейчас ночное время. В принципе, да. Можно попробовать прокатиться, прогнаться. Как бы я думаю, ну, тачку-то... На да, в смысле, я уже пьян, еще сильнее напиться не могу. Так, скажи еще ты на мотопедке. Где твоя машина, чувак? <смех> на этой, смотри. <смех> Понятно, на какой машине он рассекает. Погоди, а я на ней могу, да, это, выполнять гонки? Ну, а пофиг, попробуем. Попробуем. Так, а гонки у нас, получается... Здесь. Вот они Блин, а пока доеду до них ä, У нас уже, наверное Утро наступит Ну, хотя не факт Ну, в принципе, смотри э, Вот этот джипарик, да ну, Это, это же джип, да ä, Едет, ну, разгоняется, в принципе, на армольд. В принципе нормуль. Так, э, надо попробовать испробовать, короче, это. Лоб. А, нормально. Out, да куда ты едешь, дура? Дай мне выехать-ка. Так, э, в принципе, нормально. Повороты можно входить. На этой штуке, на всякой. В принципе, как нефиг. Ну да, разгоняется, она нормуль. Что? Твою мать. Что вы там орете то всё? Что вы там орете? Блин, она будет разбитая, да, и я когда, ну, я начну сейчас гонку, и она будет такая вот разбитая, как она сейчас есть. Это плохо. Это будет очень плохо. Хотя нормально, едем. Разгоняемся и едем. Я не думаю, что гонка будет слишком навороченная там, трасса, чтобы ее невозможно было пройти. Это же все-таки как бы Игра не про гонки Не про Стритрейсинг Это как доп задание Просто Поэтому я не думаю, что его сильно Сложным буду сделать Короче, где-то в аэропорту Получается у нас гонка будет Стопудово будем по этой дороге ехать. Я тебе кричу. По этой кольцевой. Стопудово. а папа, папа, папа, папа. Не туда. Не туда повернул. Так, все, приехали. А, тысячу баксов надо, чтоб участвовать. Поехали. Поехали! Сейчас я вас всех вздеру. Сейчас я вас всех тут покромсать. Yeah, да, детка, давай. Покажи мне, что ты можешь. О, ты видел? Это был, это был типа крутой старт. Да в смысле, блин? Да что? Уроды! Какой гуднайт. Хреноваят, блин. Урод. Впендерился там сразу же. Куда я ты там трешься, а? Сосок. Так, и на каком я месте-то, блин? Почему не показано, какое место? А, показано, какое место. Ладно. Я, я четвертый. Так, минус Минус один. Давай-давай-давай, погнали. Блин, нету этого закиси. В смысле? А, ну хорош. Хорош, молодец. Я делаю вот так. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Потом делаю вот так. Хлоп-хлоп-хлоп. Салли, я читер, мать его. Я, мать его, читер. Просто читерю. <свист> <свист> так, ну, ты ну ты в смысле, догнали? Хера вы такие резвые <свист> Пошли вон Так Хорошо Да уйди ты с дороги-то, мать твою <свист> Вот утырок, а Вот у тырак. А <свист> это что у нас, это спринт или... Или круговая дорога, ну, трасса. Или кру круги нарезаем. Да что ты притормаживаешь? Они, они специально, короче, знаешь? У них есть, короче, один предводитель, а остальные, короче, специально тормозят. Не дают просто проехать. Пошли, пошли. Так, отлично. Второй. лоб Так, Хорошо. Так, хорошо, не, не, не, не, не, плохо, плохо. О, хорошо. Все, спокойно. Спокойно едем. Круг 2 из 2. Ага, два круга всего. Два круга. Так, я еду первый, мне главное не накосячить. Мне теперь главное, короче, следить за дорогой, следить за... Куда понесло-то? Следить за контрольными точками. А где? Прямо, хорошо Так Так, вот здесь вот можно В принципе нормально Так, хорошо, вот здесь вот Я еду В смысле? А, отлично Так, так, обрулил Так вот, вот так вот все Хорошо Так, вот здесь тоже сейчас Нормально, вот так вот вот так хорошо, вот так вот. Угу. Протеснульси. Так, вот здесь вот, вот тоже вот так вот сделать. Оп, оп, оп, оп, оп. Хорошо, четернули. Нет, нет, нет, нет, нет, главное, не просри. Контрольную точку. Хорошо. Хорошо, молодец, красавчик. Вообще шикарно. Ти у меня э, трутся в заднице, короче. Я думаю, они меня хрен уже догонят. Можно даже... Ну, э, не очень... Не очень хорошо было бы, если бы я врезался, но я думаю, можно врезаться. И даже, думаю, немножко скорость забавить. <связь> <связь> Только вот, та вот такого не надо делать. Да в смысле... <связь> <связь> да ладно! Уууу! <связь> И машина не едет, не? Ты видишь, ты, ты смотришь, что машина то едет, не едет? О, -о, -о пятое место! Повтор, конечно, конечно же повтор. Жесть, жесть. Так, ладно, стартану я хорошечно. Блин. Вот это я косану с Касабланкой просто. Вот это я косачну. Хорош, хорош там. Так, ладно, сейчас все будет. Сейчас все сделаю. Трассу я, в принципе, выучил. Трассу я выучил. Прямо, прямо, да? А, трассу я выучил. Теперь остается только не просирать контрольные точки так так так так хорош хорош едем, едем. вот так вот на поворотах короче вот эту штуку включаем просто тупо и все и все делаем вот так вот так все хорошо в принципе смотри можно еще, еще Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай, ай, ай, ай, ай. Можно еще, короче э, Включать вот это замедленное При столкновениях Да? Как вариант, типа, чтобы Вырулить, там, чтобы меня не занесло там, И т.д. и т.п. Надо было, короче, тогда, вот, когда меня занесло Перед финишем Тоже ее включить Почему нет? Почему я тупанул? Почему я тупанул? Ай-яй-яй, догоняют! Ай-яй-яй-яй-яй, догоняют. Ай догоняют. Ай догоняют. Ай догоняют! ай яй яй яй догоняют! ай яй яй яй догоняют! Пошел, пошел! Не догонишь! ай яй яй яй догоняют! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Твою мать! Твою мать! Ладно, там на поворотах, короче, мы попробуем их э -э попробуем их всех обогнать. Со своей суперспособностью. Блин, надо было сейчас опять ее включать. Короче, надо э, выработать привычку, чтобы. Э, чтобы, короче. В любых экстренных ситуациях, короче, включать вот эту дичь. Включать вот эту, эту, эту суперспособность. Так, хорошо, хорошо. Я уже многих тут обогнал. Многих тут наделал, сделал. Так, отлично. Хлоп. Нет, блин, нет Нормально, нормально, нормально Едем, едем Так, здесь вот так, хорошо Отлично Отлично Так, вот здесь я поверну Вот так, хорошо Отлично Так, там перед финишем тоже, я думаю, надо будет включить Короче так, так, так, так, так, так, так. Вырулил. Вырулил. Хорошо, поехал. Все. А перед финишем, вот этот э, поворот. Надо его тоже там врубать, короче, вот эту вот штуку. Блин, догоняют! Догоняют! Да в смысле? У меня нет слов. У меня просто нет слов. Я их не догоню. Уже нет. Уже нет. Это слишком. Слишком, короче. Они слишком далеко. Я их уже не догоню. Не догоню да га ню да нет нет первое место на куси-выкуси это, это это это это просто это просто это это просто и просто и просто у меня просто нет слов отлично Аж голову, блин, разбил. Фу. Да, была потная катка, была потная. Так, девочка. Девочка. Ну-ка. Прыгай. Прыгай, прокатимся. Прыгай, прокатимся с ветерком. Да не шугайся ты так, а. Прыгай. Ты же не только что по, целю, по целючек э, кидала. Давай-ка. Погоди, ты прыгнешь ко мне в машину? Hey, что ты такая молчаливая, понимаешь, что hey. На пальцах не покажи тогда что нибудь hey, Да что ты, ну? Hey, up, <laughs> Ей вообще пофиг, по она. она, короче, включила, включила просто тупо игнор. Игнор вошел в чат, знаешь, что Эй, бэйб. Эй, бэйб. Но, вот дура Вот дура Окей Наверное, надо закругляться На этом заканчивать Вот, мне как раз уже время подошло к концу Все, машина теперь не заводится не смотри, завелась Все, наверное, на этом вот закончим Кому понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем И с вами был Валерий, всем пока